и снова всем привет мы проходим мануальную терапию да и вот теперь скручивающие моменты для поясницы для всего позвоночника если у вас нет времени например на массаж чтобы расслабить квадратные мышцы косые мышцы тут широчайшие еще идет мышцы да то можно применить метод пир пир на чем основан это пост релаксация то есть после статического напряжения идет расслабление для этого мы захватываем человека за косточку передний уголок подздошной кости. Но не вот так вот поджимаем, да, а легонечко кладем ладошку. Вот так вот. И тренируем человека на поворот. То есть он, мы его скручиваем вот так вот, да? Подожди, подожди. А ты напрягаешься, напрягайся, вот, он дает вниз. Проверили? А, работает. Дело в том, что тут такие мышцы работают, которые не каждый человек задействует в жизни, поэтому надо чуть-чуть научить его. А здесь мы будем давить на ребра вниз, а ты поворачивай ребра сюда. А, все, все, расслабься. Все, все, все. И э, смотрите, чтобы он ни плечом не упирался там, ни коленом, да, а именно прям подсказывайте грудной клеткой вот так, вот, только грудной клеткой. Че, попробуй. А, все, опустили. И теперь сампир делается. На задержке дыхания. Секунд примерно от 10 до 20, считаем, вдох, тяни жабрами да. сюда, тазом вниз, угу, тянем, тянем, тянем, вот хорошо, вы ему подсказываете, так, таз чуть усилий, ага, хорошо, хорошо, идет сопротивление, дави, дави, дави, задержали дыхание и резкий выдох, На выдохе сразу опустили и покачали, сразу мышцы опускаем, промежуток между подходами примерно 5 секунд дали отдохнуть ему, да. и второй раз, вдох, насколько ну, нормально выдох далее отдохнуть да не надо чтобы человек напрягался прям на 100 процентов да я вот там уже писал вначале что достаточно на 70 процентов на 60-70 процентов напряжение дает вам да и потом отпускает ну вот 2-3 подхода обычно бывает достаточно третий подход выдох расслабили и в обратную сторону мы Я давлю вверх, а ты ребрами вниз. Скручивание. О, пошло. А, все, опускаем. Здесь давлю в уголок подложной кости с этой стороны. Вот туда, ты да, на меня. Ага. Все. И проверяем, да, чтобы он не поднимал. Так, ну давайте, чтобы видно, наверное, вот так. Чтобы он не таз поднимал вверх, а именно скручивался, да. И не коленку упирался, а именно тазовыми костями. Да, вот так вот, вот, правильно, да. Вдох. Дави. о, правильно, все, все, отпускаем. Ну и сам прием. Так, вдох. Живрыми вниз, тазом вверх, тазом вверх. во во, во вниз, давай, давай, давай, давай. Ага, молодец, правильно, правильно. Выдох. Упали, размялись. То есть видите, не за плавающие ребра берем, не за подмышку. Тем более тут лопатка, она будет ходуном ходить, да? А вот за середину ребер Еще раз. Взялись. И вдох. Тянем, тянем, тянем, тянем. Выдох. Вот, подготовили. И теперь сам прием. Ну, как-то сам можешь почувствовать, если это вот, Я вижу, что тут мягче ткань, вот видите, помягче стали. И теперь сам прием. Значит, берем за тазовую кость спереди. Здесь упираемся через мышцы паравертебральные. И потянули, потянули и раз а. толчок. Вот, может э, через мышцы потянуться и позвонок. Допустим, они развернулись сюда, в мою сторону. Значит, я в сторону. Могу перец еще в отростки. И прямо вот туда, вот так хорошо. И раз, продавили. Далее, идем по реберам поперечным сочинениям. Через, опять через валик, да? Мышечный. Раз, раз. Было, да? И чем выше поднимаемся, желательно нам увеличить диагональ. Вот так теперь. Не вот так, а потом а вот спереди. И вот так на себя шатали, шатали и продавили. К слову скажу, если человек ровный, да, то делаем просто симметрично и с этой стороны, и с этой стороны, и с левой и с правой. Если у него сколиоз, то, соответственно, допустим, вот в грудном отделе сколиоз левосторонний поясницы правосторонней, то при скриозе, соответственно, здесь мы давим логично, да, в противоположную сторону, вот туда прям властистой можно, а с этой стороны не давим, а обходим человека и уже работаем в пояснице отсюда. Все приемы также делаются, немножко раскачали, Нашли до преднапряжения и после этого не возвращаемся назад. Да? Давай, ага. Не возвращаемся назад, а продолжаем дальше перейти через предел. Толчок. Теперь мы усиливаем эту формулу. Берем человека уже за ногу. Хватаемся выше коленки за бедро. Если он ногу держит, да, вот здесь набегает. Опустили назад и предупредили, чтобы расслабил бедро и годичную мышцу, чтобы ничего не, не, не делал. Да? И также вот у нас получается рычаг, а вторая рука толч толчковая. Через тряпочку, чтобы не скользил. о! о! о! за себя. Не держи, не держи ногу, ты не упадешь, я тебя придерживаю. Тут получается, смотрите, мы как рычаг работаем. Ходим прямые руки, прямые ноги, как Буратино. Раз, и толкнули. Если нога тяжелая у человека вот такая объемная, вы не можете его поднять, да, то сокращаем ногу вот таким захватом и, соответственно, делаем то же самое. Вот только раскачали, раскачали. Бедро держишь, не держи бедро, не упадешь. Вот раскачали. На себя рычаг. и мы в противоположную сторону. Ну, единственное, что рычаг получается меньше, да, но все равно тоже можно все это проделать. Далее. Ну, если там легкий человек, да, или наоборот вы не сможете захватить, то можно вот так захватывать, да, вот. Вот такой захват. Или можно захватить на бицепс поднять, вот так вот. Ну, на локоток тут положили, да, и... Вот и разные захваты. Сейчас мы попробуем. Вот ты сейчас взялся снаружи или изнутри? Изнутри я взялся теперь. Вот До этого я брался вот так. А, да, да, вот, да, да. Подмышку, да, подмышку могу, вот я вот. взял. А тут я взялся вот так, на локоть положил. Ага. -а. Вот, чтобы легче было. Можно, конечно, и вот так. Вот так у кого-то просто вот так слабо не смогут поднять. Так, и следующий прием. Усиливаем, соответственно, воздействие. Берем теперь за две ноги. Так же над коленными чашечками, чтобы чашечки не повредить. Захватываем и продавливаем. Ну, для здорового человека, просто для симметрии, все продавливаем. Вот так, то есть а это раз. рычаг, а там даем. А если сколиоз в нашу сторону, туда им в поперечный. То есть при сколиозе, смотрите, тоже вот есть осистые отростки, они повернулись и поперечные отростки они подняли, получается, реберную дугу с этой стороны, с противоположной. Значит, мы упираемся в реберную дугу. Не таз. Завернули уже вот так по диагонали, видите, и, и так же Вернули человека в исходное положение. И сейчас будем отрабатывать друг на друге. А если вы потерялись где-то в интернете, то лучше заранее, чтобы не потеряться, нажмите на колокольчик, чтобы видеть новые полезные видео. Подписывайтесь на наш канал и приходите к нам на обучение. Олег Алабудин вас всему научит. До новых встреч, друзья. Вышел из кадра.